Привет, okay, well, чувачки, с вами Лясик, и сегодня я покажу, как купить халявную привилегию, то есть випку на сайте Evg Games. А, ссылка на сайт в описании, сервер в описании, все дела в описании. Короче, а, заходите, купить админ вип, выбирайте сервер, привилегия любая, допустим вип. Ну, конечно, другие патчи, но випка халявная. Так, не всегда 0 рублей ник, пароль. Ну, лично я так ставлю, а вы, если у вас со стима, то можете стим выбрать. Я ознакомлен и нажимаете купить. Потом у вас будет рамочка такая, там будет написано сет инфа, там пробел, нижнее подчеркивание, пв и ваш пароль. А, пример будет в описании, я еще зайду в контру и покажу, как должно быть. Так, дальше небольшой обзор на сайт, короче, сделаю для вас. Открытие кесов здесь есть кейсы, можете посмотреть, там разные выигрыши. Если вас забанили, можете разбаниться. Есть показаны администраторы э, серверов, которые здесь есть вообще пользователи, которые здесь есть, поддержка, если ну, там спросить, что-то надо. Там здесь есть правила, можете почитать и скачать контроль. Собственно, здесь еще справа есть всякие сервера, сколько людей на сервере сейчас в каком-либо играет, сколько людей онлайн тут показано. И чтобы пополнить счет, нажимайте ваш баланс. Когда я пополнял, мне дали 20 рублей халявно, то есть я пополнил и не знал профиль, можете отредактировать, В общем, все я вам показал. Сейчас я вам покажу, какую команду нужно написать в консольке в конфе, чтобы получить випку, чтобы она работала, то есть вы ее купили, написано рамочкой. Сейчас я вам покажу, что нужно писать. Вот вы зашли в конвесочку нашу любимую, нажимаете консольку на ее и пишите такую команду, как сет. Инфа, нижнее подчёркивание, п, ой, тупо оно, блядь, нет, русский стоит, так, блядь, п... что за фигня, туплю, прогну, так, и пишите пароль, то есть, любой пароль, там, какой у вас вообще стоит, там, допустим, контер ну, короче, ваш пароль, кавычки не нужны, так как это не поможет, ну, все спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, и всем пока!